Так, шо из за коммунизм, о котором все говорят? Эх, великая у меня страна. Хорошо, что меня никто никогда не захватит. Итак, на конкурсе фоторабот на тему финский залив» есть победитель. И сейчас мы увидим его работу. Ду -ду -ду -ду. Ха, славный Советский Союз будет первой стороной, которая вывезет собаку на орбиту. А, когда мы снова видим этого щенка?